Меня зовут Илья, продукт-менеджер компании Апиматика Дмитрий Балашов, руководитель нашего технического департамента. Сегодня мы вам расскажем про телеком оборудование для эффективной эксплуатации коммерческой недвижимости в разных аспектах этой широкой темы. Что, наверное, начинаем. А мы пройдемся по решениям для бизнеса. Немножко поговорим про решения для жилой недвижимости. А в принципе,. Само понимание того, что такое коммерческая недвижимость, оно может разниться в зависимости от того, кто как это воспринимает. Но, конечно, многоквартирные дома и решения для частного сектора тоже обойти вниманием нельзя. И отдельно поговорим про решения для отелей, как такая отдельная интересная специфическая сфера. Говоря вообще про IP-телефонию, хочется начать с того, зачем и почему мы предлагаем именно такие решения, которые дают ряд технологических преимуществ клиентам, которых используют. Ну, конечно же, это новые возможности и сервисы, многоканальные линии, множество аккаунтов, отсутствие географической привязанности, что важно для компаний, у которых есть распределенные офисы будь в разных городах, в разных странах, общее снижение эксплуатационной стоимости. При этом, опять же, в разных аспектах, даже, например, на электроэнергии. Мы на сайте тоже у нас писали подобные кейсы, когда даже, казалось бы, на такой вещи организациям удается эффективно и сильно экономить. Ну, надо сказать еще не только про электроэнергию, но и про возможность управления оборудованием. Ведь современное оборудование, которое мы предлагаем, оно все управляется с интерфейса имеет инструкции, и вообще все действия делаются в 2-3 клика. В отличие от традиционных Устройств привычной аналоговой телефонии, где просто так не сертифицированный специалист настроить что-то вряд ли сможет. Здесь в IP-телефонии это выполняется гораздо дешевле и быстрее, и проще. Ну, ну да, и да. конечно про высокое качество звука нельзя не отметить. Когда человек пробует поговорить с HD-качеством, понимает разницу и уже не хочется возвращаться к разговорам на низком качестве. Поэтому это тоже немаловажный плюс тех решений, которые мы предлагаем здесь, наверное, ну, вдруг для тех, кто дмитрий поговорит, да, а, кто о нашей компании не слышал и, может быть, о телефоне не слышал, пару слов, что такое СИ. Это протокол расшифровывается, это аббревиатура как Session Initiation Protocol. Это открытый международный протокол, который могут использовать разные производители, разные вендоры. Он разработан для того, чтобы использоваться в IP-сетях и быть примененным в разном оборудовании. Абонентском, оборудовании, которое управляет устройствами, каким-то головным устройством. И этот протокол позволяет телефонизировать как малые компании на 5 сотрудников или на несколько десятков сотрудников, так и на десятки тысяч абонентов. Есть оборудование как аппаратное, так и программное и уровня предприятия, и уровня региона. И этот протокол позволяет на одном языке оборудованию разных классов, разных производителей, разных направлений общаться, понимая друг друга и соединять абонентов. Ну и плюс еще протокол SIP, в отличие от аналоговой и а традиционной телефонии, позволяет использовать дополнительные сервисы, которые в аналоговой телефонии Неприменимы и не существуют. Небольшой технологический экскурс вначале провели, теперь уже ближе непосредственно к нашей компании. Ну, наверное, для вас не секрет, что мы являемся мультивендорным дистрибьютором, поставляем самые различные оборудования, специализируемся на IP-телефонии, на сетевом оборудовании, на видеонаблюдении, решениях для видеоконференц-связи и так далее и так далее в принципе на экране есть для вас список. можно сказать что в коммерческой недвижимости так или иначе в разных кейсах, в разных аспектах применяется весь комплекс оборудования который мы поставляем. Так что сегодня поговорим про такие комплексные проекты и вот как раз на этом слайде перечислим наши замечательные вендоры мы, со всего мира, из Китая, с Кипра, Швейцарии, из Германии, выбираем лучших поставщиков различного оборудования для связи и для бизнеса, для того, чтобы наши комплексные решения удовлетворяли всем потребностям заказчиков. Ну вот, у нас есть такой слово «all over sip». Мы пропагандируем идею того, что все наше оборудование работает как раз на одном протоколе, о котором мы говорили чуть выше, и замечательно совместимо друг с другом. Ну и вот уже, наверное, к более интересным, практическим вещам. Как раз начнем с решений для бизнеса. Ну, я думаю, сейчас нам Дмитрий расскажет про некие типовые проекты. Ну Да, тут, говоря о нашей теме, про коммерческую недвижимость, мы все понимаем, что в этой недвижимости находятся компании малого и среднего бизнеса. И для таких компаний во главе угла стоит бюджет. Зачастую не очень большой, Поэтому оборудование должно быть многофункциональным, нести не только одну определенную возможность, но и делать какие-то дополнительные сервисы и предоставлять дополнительные возможности. В этом ключе для малого бизнеса можно отметить, что использование гибридной аппаратной IP-ATS E-STAR удобно, потому что эта станция может выполнять роль сетеобразующего устройства DHCP-сервера, которому через коммутатор, можно подключить как компьютеры в сети, так и с помощью ГОУЕ-коммутатора можно подключить телефонные аппараты. Ну и соответственно, АТС ЕСТАР будет выполнять кроме сетеобразующей роли еще и основную роль. Это роль IP-АТС в организации и предоставлять услуги телефонной связи абонентам. Благодаря тому, что станция гибридная, можно будет пользоваться и традиционными линиями связи, если таковые в офисе имеются, Мобильные линии связи использовать для сотрудников, которые перемещаются по городу, и линии IP-телефонии для выгодных звонков по межгороду и в другие страны. Ну, соответственно, такая сеть, она, благодаря тому, что построена на IP, масштабируется. Можно для начала использовать более дешевые аналоговые телефоны и подключать их к IP-ATS и Star. Можно использовать аналоговое видеонаблюдение на первых этапах и со временем, сеть компании развивать, подключать существующую локальную сеть IP-камеры с поддержкой протокола SIP, подключать более дорогие, более богатые возможностями IP-телефоны, ну и, дай бог, роста каждой компании развиваться в сторону систем видеоконференц-связи, разместить в офисе терминал для видеоконференц-связи, и в этом ключе не надо будет полностью переделывать локальную сеть, а она просто органически будет развиваться и поэтапно расширяться без каких-то фундаментальных вложений и изменений топологии. Что касается крупных предприятий, хотелось бы сказать, что это всегда в подавляющем большинстве распределенная сеть филиалов. И каждый филиал имеет разный масштаб. Вот сотен абонентов до десятков абонентов, поэтому у каждого филиала всегда своя специфика, свои потребности. И здесь хочется сказать, что многие крупные компании, арендуя коммерческую недвижимость, они выдвигают некие требования к нам, как поставщику оборудования. Куда-то нужны телефоны, скажем так, high-end класса, премиальные модели, где-то нужны телефоны с возможностью Перемещаться по офису с возможностью беспроводного подключения. Где-то нужны рядовые телефонные аппараты. То же самое касается и оборудования для видеоконференц-связи. Больших, на больших площадях, в крупных филиалах есть специально отведенные конференц-комнаты на несколько десятков участников, где используется соответствующего класса терминал видеоконференции. Где-то это может быть просто хадл-рум, небольшая комната, буквально на 4 посадочных места где, соответственно, тоже терминал должен быть отвечающий размером именно вот этого небольшого помещения. Ну и также вот по остальному оборудованию, будь то видеонаблюдение или сетевое оборудование, для каждого филиала будет своя специфика, и под эту специфику в портфеле компании Appimatico есть соответствующее оборудование. Единственным нюансом, который мы чаще всего встречаем в крупных организациях, это можно назвать централизованное коммуникационное звено. Оно обычно располагается где-то в штаб-квартире или в дата-центре. В этом ключе мы рекомендуем обычно использовать платформу программную. Это платформа 3CX. Она позволяет масштабировать гибкое решение, подключать филиалы. В платформе 3CX используется собственный протокол подключения удаленных филиалов, который хорошо защищен и очень легко организует связь. Мы можем между филиалами видеть статус, Абонентов, то есть, находясь в Москве, я могу на своем телефоне видеть БЛФ, зеленую или красную лампочку, занят или свободен, сотрудник э, в другом удаленном филиале, что очень удобно, и я понимаю, можно ли к нему звонить или нет. Ну, с моей стороны, по технической специфике, наверное, все. На этом месте нельзя немножко не прорекламировать 3CX. Скажу, что любой желающий, любая организация, любой ваш заказчик, любой момент, буквально прямо сейчас, можно скачать коммуникационную платформу 3CX и протестировать весь функционал абсолютно бесплатно и узнать, какие преимущества для бизнеса этого заказчика может дать эта платформа. Так что пробуйте, тестируйте, ищите лучшее решение. Ну, да, в отдельный блок нельзя не выделить решение для колл-центра, мы, конечно, понимаем, что это может быть и отдельная организация, какой-то аутсорсинговый колл-центр, например, центр приема звонков, обращений, так и некое подразделение внутри какой-то крупной организации, которая обслуживает ее, также принимает звонки, но в целом с технической стороны здесь есть много схожего. И здесь мы предлагаем разные группы оборудования. Конечно, колл-центр обычно трудно представить без гарнитур. Мы являемся поставщиком оборудования компании под бренду BT, как проводные, так и беспроводные гарнитуры Bluetooth для рядовых операторов, для супервизоров, для контролеров, которые нужно перемещаться. Есть полный ассортимент, чтобы удовлетворить все потребности. Также в среде оконечного оборудования для пользователей есть специализированные телефоны для колл-центров от компании Fanvil. На картинке представлена модель X2P, также есть похожая модель, но с черно-белым экраном, более бюджетная, X2CB. А, у нее нет трубки, к ним подключаются любые гарнитуры, опять же, из ассортимента. Например, компании VT. А, и, соответственно, оператор может удобно и с комфортом работать, и получать нужную информацию. Ну плюс модель достаточно компактная, не занимает много места на столе. Мне кажется, самое главное в этой модели, что оператор может подключить к телефону педаль и отвечать на звонки ногой. Совершенно да. освободив руки и заполнять Решение популярное в пока что в Азии к нам тоже приходит. Действительно, можно ногой принимать и отбивать звонки и освободить обе своих руки. Ну и кстати, там есть второй разъем для подключения гарнитуры супервизора. То есть, например, начальник может подойти, послушать разговор, что-то подсказать и пойти дальше по следующим операторам. Если требуется в колл-центре телефон с трубкой, по, например, по SunPin или по каким-то другим а, а, причинам, то, конечно, телефоны e-Link также часто используются в колл-центрах. А, но в основе а, сети, платформы для колл-центров мы также рекомендуем 3CX, а, в, которой, в платформе, в которой есть весь а, необходимый функционал для того, чтобы делать профессионально, эффективно работающие колл-центры, которые могут с пользой обслуживать бизнес, ну или, соответственно, эффективно работать как аутсорсинговый колл-центр. Если нужны будут подробности, обращайтесь, наверное, на это тема для отдельного большого доклада, вообще рассказ про колл-центры, то, как они строятся, обслуживаются. Так что, если будет интересно, можете сейчас в чате задавать вопросы. Если вы смотрите нас на YouTube, тоже пишите, обязательно ответим. Ну и вообще звоните, пишите. Всегда рады пообщаться. Наверное. Пойдем дальше. В целом, вот перед вами сейчас изображение современного офиса. Оно, возможно, несколько нагроможденное сейчас на старте, но давайте разбираться шаг за шагом. Если брать коммерческую недвижимость и возможность на этой площади разместить все необходимое оборудование, то есть компания только въезжает и строит локальную сеть, строит телекоммуникационную сеть, то. Тут очень большое поле для выбора и очень большое поле для фантазии. Ну по порядку. Обычно на входе в организацию есть дверь. На двери мы предлагаем размещать сим домофон, который вот будет работать в IP сети. Секретарь или охранник внутри помещения будет с помощью видеотелефона принимать вызовы с домофона. И э, прежде чем открыть дверь, он видит, кто стоит около двери и уже примет решение о том, спустить человека или нет. Для сотрудников в СИП домофонов предусмотрено несколько возможностей входа. Это может быть либо карточка, которая будет открывать дверь, либо это, быть, либо это может быть код, который набирает сотрудник на цифровой панели. После чего домофон также открывает дверь и впускает сотрудника. В домофонах Funwheel есть несколько несколько базовых возможностей по системе контроля и управления доступом, то есть некоторые базовые варианты отчетности, во сколько кому была дверь открыта. Это, конечно, не полноценная профессиональная система, но для малого и среднего бизнеса вполне есть неплохой набор по аналитике входа-выхода. Что касается сети компаний, в которой будут работать телефоны и домофоны, то сеть строится на оборудование на коммутаторах с ПУЕ и обычных коммутаторов. В обычные коммутаторы мы подключаем компьютеры. В ПУЕ коммутаторы подключаются телефоны, домофоны, все устройства, которые могут по, по стандарту ПУЕ получать питание. Мы в, своем, в своей корзине продуктов предлагаем коммутаторы компании Bytech для тех сотрудников, которые в офисе перемещаются, которые... Редко сидят на месте и вынуждены двигаться. Для них разворачивается в той же локальной сети микросотовая DECT сеть вот компании Гигасет. Могут быть развешены базовые станции по площади офиса. Сотрудникам раздаются трубки, в зависимости от их, скажем так, должности. Есть трубки представительского класса, есть трубки пылевлагозащищенные, которые могут использоваться охраной, складом. Есть просто базовые варианты DEC трубок для рядовых сотрудников. Также в офисе на существующей IP-сети разворачивается видеонаблюдение. Видеонаблюдение у нас представлено компанией MileSight. В камерах MileSight отличительной характеристикой, отличительной возможностью является поддержка протокола SIP. Это значит, что с любого устройства с поддержкой протокола SIP, то есть телефон, или программа на смартфоне, можно на камеру позвонить и увидеть с нее изображение в любой необходимый момент времени. Это можно сделать как в офисе, так и вне офиса. Благодаря тому, что протокол СИП поддерживается, он позволяет проходить сквозь НАТО, позволяет вот такие звонки осуществлять, не делать специализированного проброса портов, вопроса, выделения IP-адресов для камер. СИП это все позволяет преодолевать. Конечно же, в офисе могут быть предусмотрены переговорные комнаты разного масштаба, как вы ранее говорили. Для этих переговорных комнат у компании Ялинк e есть различные терминалы для видеоконференции, камер, ой, для видеоконференции связи, извиняюсь, в зависимости от площади данной переговорной комнаты. Ну и, конечно же, в последнее время неотъемлемым правилом хорошего тона считается построение в офисе Wi-Fi сети. Причем несколько Wi-Fi сетей. Одна сеть используется для сотрудников. Вторая сеть гостевая. Чтобы Wi-Fi был бесшовным и покрыт Wi-Fi был весь офис, зачастую одного роутера недостаточно, поэтому мы предлагаем использовать точки доступа компании Vitec. Они есть настенные, потолочные, разного форм-фактора, разного частотного диапазона, в зависимости от потребностей конкретного клиента. И управляют этими управляет этими точками доступа контроллер Vitec. На следующем слайде... Мы видим, что контроллер Vitex имеет веб-интерфейс. В веб-интерфейс мы можем загрузить планировку нашего, нашей коммерческого недвижимости, нашего помещения. И в соответствии с размерами помещения указать, где находятся наши точки доступа, контроллер примерно рассчитывает площадь покрытия. И вы визуально можете понять, где у вас хорошая зона покрытия, а где узкое место или разрыв беспроводного, беспроводного соединения, где следует добавить, например, точку доступа, чтобы можно было перемещаться без разрыва соединения. Интерфейс дружелюбный, понятный, несколько кликов это все делается. В том числе можно в режиме реального времени с помощью данного контроллера Bytec анализировать работу не только беспроводной сети, но и проводных коммутаторов как обычных, так и ПУЕ-коммутаторов. Когда мы подключаем коммутаторы в сеть, на контроллере автоматически топология сети обновляется. Вы видите в интерфейсе контроллера подключенный коммутатор. Далее, когда в коммутатор вы подключаете устройство, компьютер или камеру, или телефон, то активируется порт, и вы также видите в режиме реального времени работы этого порта. Все ли работает штатно, или, например, порт не отзывается, и, возможно, изображение с камеры передается, она каким-то причинам подвисла. То есть это, эту информацию можно увидеть и также удаленно порт перезапустить, тем самым попытаться реанимировать камеру, привести ее снова в рабочее состояние. Мы вот в этой схеме, единственное, о чем не упомянули, это коммуникационное ядро. То есть мы проговорили про абонентские устройства, но что же будет ядро в современном офисе, что будет реализовывать функцию Интересный вопрос пришел по предыдущему слайду. Ну, мы чуть позже к этому вопросу вернемся. Видим вопрос, спасибо, что его прислали. Да, за чатом мы следим, так что, если что, пишите. В портфеле нашей компании есть продукт e -Star. Это вендор с 2006 года на рынке. Сейчас он входит в топ-10 в мире по производству аппаратных решений. Но кроме аппаратных решений у e -Star есть... Такой продукт, как E-Star Management Plane, Это платформа для создания виртуальных IP-ATS. Это решение очень удобно для коммерческой недвижимости. Почему? В дата-центре э, бизнес-центра можно развернуть платформу e -Star Management Play, И дальше эту платформу, она имеет максимальную емкость до 2000 абонентов. Вы можете навязать на маленькие э, виртуальные IP-ATS. Вы, например, сдаете одно помещение площадью 50 квадратных метров компании на 10 человек, а другое помещение площадью 250 метров вы сдаете компании на 100 человек. Конечно же, у них будут разные требования к АТС. В Estar Management Plane для вот этих вот разных организаций вы можете для одной создать виртуальную АТС на 10 абонентов и, например, 3-4 одновременных вызова, а для другой организации, большей емкости, вы можете создать АТС на 100 абонентов и, например, 30 одновременных вызовов. И э, до 100 виртуальных АТС в итоге можно вот на этой платформе истарый Management Plane нарезать и раздать э, арендаторам помещений. Э, централизованно из э, интерфейса истарый Management Play вы можете видеть, как эти виртуальные АТС работают, все ли у них выполняется в штатном режиме. Соответственно, арендатору вы отдаете веб-интерфейс станции, в котором он сам может настраивать абонентов, давать им имена, настраивать переадресацию. То есть АТС находится в управлении у арендатора. Но тем не менее вы получаете какие-то сообщения в систему и старый менеджмент плей, если со станции что-то не так. Например, отвалился сип -транк к оператору. Вы зачастую можете увидеть это даже раньше владельца этой АТС и помочь ему сигнализировать эту проблему. В том числе... Этот, эта платформа и старый менеджмент плей удобна для владельцев коммерческой недвижимости, потому что не все арендаторы хотят сами станции управлять. Если это маленькая компания, зачастую у них нет выделенного специалиста. Коллеги, я извиняюсь, мне этот сигнал, проверить звук. Можете, пожалуйста, сейчас поставить плюс на всякий случай, если нас слышно нормально. Раз, два, три. Отлично, спасибо. Отлично. Александр, Иван, Андрей. Спасибо большое. Спасибо. Продолжаем. Зачастую маленькие компании не имеют штатного специалиста, сетевого или тем более телекоммуникационного инженера, который мог бы управлять инфраструктурой. И они хотят получать готовую услугу. Арендаторы хотят получить на столе телефон, который будет работать, принимать входящие звонки и звонить в город. Поэтому вот эта платформа Star Management Plane, она позволяет владельцу коммерческой недвижимости предоставлять виртуальный АТС как услугу. То есть непосредственно АТС предоставить с, нужным, с нужной емкостью абонентов. И плюс самому, своим, силами своего инженера выполнять настройку э, под требования арендатора. И за это брать ну, какие-то деньги, то есть брать арендаторов на обслуживание и дополнительно на этом зарабатывать. Тоже -то, -то неплохо. Вот. Но тут надо сказать, что так как компании бывают разные, Емкости, скажем так. Средний бизнес зачастую предпочитает и сам управлять своим оборудованием, быть за него ответственным, быть спокойным, что оно находится у него под рукой. Поэтому может возникнуть при аренде коммерческой недвижимости запрос от арендатора, что мы хотим свою АТС разместить и будем свою сеть сами строить и сами ею управлять. В данном случае схема, которую мы видели, она не меняется. Остаются в офисе телефоны, коммутаторы, домофоны. Но тут появляется АТС. И АТС мы можем предложить два варианта. Это может быть либо программный продукт на основе решения от 3 cx При этом, если в этой недвижимости коммерческой есть физические линии связи, например, мобильная линия или краски аналоговые линии, то подключить эти линии в программную АТС-3CX можно с помощью шлюзов ЕСТАР. E ну, или же, если арен... арендатор хочет э, иметь аппаратную АТС, тогда мы можем предложить станцию ЕСТАР, e которая гибридная, она уже имеет портрет для подключения э, аналоговых телефонных линий. Тут шлюзы не понадобится, мы просто используем одну АТС ЕСТАР, e э, и она является ядром телекоммуникационной сети вот такого офиса современного. Как мы уже говорили, компания... Арендаторы могут быть разные, разного масштаба, поэтому у э, производителя ЕСТАР есть АТС разной емкости. Это станция серии С, от 20 абонентов минимальная станция до 500 абонентов мы можем э, программную АТС гибридную предоставить вот такому э, арендатору. Ну, обычно больше 500 абонентов э, уже предпочитают какой-то программный продукт, поэтому мы вот здесь на аппаратной части до 500 ограничено. В 3CX можно хоть несколько тысяч, пожалуйста, но это, наверное, да, действительно нужно. Немножко другой случай. При этом, когда э, арендатор выявляет, предъявляет э, требования или желание использовать свою собственную аппаратную АТС, все равно у владельца коммерческой недвижимости остается возможность получить дополнительный доход на обслуживание этих арендаторов. У E-Star есть программный продукт Remote Management. Это облачный сервис, который позволяет аппаратные станции e на этом облачном сервисе регистрировать и централизованно видеть состояние станций, видеть, как работают абоненты, в том плане зарегистрирован абонент или нет, видеть, есть ли регистрация на IP-телефонном провайдере. И есть возможность удаленно подключиться к интерфейсу АДС, и если что-то арендатору нужно изменить настройку или там, помочь решить какую-то проблему, то удаленно из вот этого облачного сервиса подключиться к аппаратной АТС и изменить настройки. Это позволяет также предложить арендатору купить аппаратную АТС, если он хочет физические линии связи в нее подключить, и взять эту АТС на обслуживание, если у арендатора нет собственного квалифицированного инженера, ну, нет там, желания самому выполнять настройку и следить за АТС. Тут владельцы коммерческой недвижимости могут опять же заработать. Интерфейс системы простой, в нем видно количество подключенных станций, видны ошибки, если такие возникают, и вы зачастую раньше, чем владелец АТС, можете увидеть, вам придет сигнал от платформы, в том числе на почту, придет уведомление, что, например, телефонная IP-линия Каким-то причинам потерянной регистрации. Надо что-то делать. Вы уже можете начать работу по устранению данной проблемы. Давайте дадим немножко Дмитрию передохнуть, расскажем все-таки про решение для жилой недвижимости. опять же, я уже говорил, что по-разному воспринимают понятие коммерческой недвижимости. Ну, для застройщиков и жила недвижимости является, естественно, коммерческой, они ее продают. Ну и в типовых случаях в подобных зданиях, в принципе, могут находиться какие-то апартаменты или даже компании, которые сидят там в каких-то мини-офисах. Так что, в принципе, подобная схема может быть типовой не только для жилых домов, но все-таки действительно в первую очередь для жилых домов. Мы уже подобные проекты реализовывали в разных городах России и не только. В подъезде, соответственно, стоит домофон, либо, например, Такая модель, защищенная с видеовызовом э, и с э, кнопками для того, чтобы иметь возможность э, набрать номер конкретной квартиры. И, соответственно, хозяин дома уже решит впускать гостя, не впускать. Э, он может его как увидеть, если у него есть ответное устройство, которое принимает видео, э, или услышать. Но в пересчете на весь подъезд, например, там у нас получается обычно, что это 80% жильцов... Э, ставят себе просто аудиоответное устройство, 20% хотят себе видеоответное устройство. Но видеодомофоны стоят не настолько дороже, чем аналоги без видео, поэтому даже ради вот этих 20% жильцов, которые хотят видеть, вполне можно его поставить. Это действительно получается копейки, так что расходы совершенно не страшные. Ну и, соответственно, сами жильцы могут приложить карточку, также пройти или нажать на одну кнопку, позвонить консьержу, охраннику, который э, сидит на, ну, на первом этаже, например, как обычно это происходит. В более элитной недвижимости э, ситуация немножко другая. Там не предусматривается возможность позвонить непосредственно в квартиру, в апартаменты. Э, то есть вот вы видите на картинке чуть правее э, другой домофон с одной кнопкой вызова. Соответственно, можно только нажать э, и э, подключиться к охраннику, консьержу, который уже проверит, например, если вы в списке гостей, можно ли вас допустить или нет. Звонить жильцам невозможно. Ну, а сами жильцы могут, конечно, также зайти, например, по карточке. То есть здесь у них проблем не возникает. Также все это коммутируется через пви коммутаторы, о которых Дмитрий уже говорил выше. В эту же сеть мы интегрируем видеонаблюдение. Например, тот же самый охранник, который сидит в своей коморке, может также позвонить на камеру, получить в режиме реального времени картинку с камеры наблюдения или с домофона. Ну и, соответственно, ответные устройства, как я сказал, могут быть разные, как видеотелефоны, просто аудиотрубки, опять же, которые мы предлагаем. Дек-трубки, с которыми можно перемещаться по дому, особенно если у вас большие апартаменты или большой пентхаус, это может быть удобно. Или ответное устройство планшетного типа. У нас у компании Funreal они появятся в начале 2020 года, ну и, конечно, других производителей тоже можно интегрировать во всю эту сеть, здесь никаких проблем не возникает. Ну, кстати говоря, буквально вчера мы начали продажи новой модели видеотелефонов Funreal X210i. Это интересная модель тем, что, по сути, видео там одностороннее. То есть у самого телефона нет камеры, но можно в любой момент посмотреть изображение с гаммафона, с видеонаблюдения. Так что в таких случаях это как раз является удобно и практично без затрат личных средств. Я бы тут хотел добавить, Илья, что в новостройках сейчас в подавляющем большинстве, ну, во всяком случае, про москву Московскую область я могу это точно сказать до квартиры проводится локальная сеть. Во всем подъезде она уже организована на этапе застройки, и жильцы получают дом с локальной сетью в подъезде. Соответственно, здесь использование СИП-домофона – это органичное применение, потому что аналоговый домофон в данном случае будет ну, сказать, побочным, побочным звеном. И в случае вот с, такой, с таким жильем э, владельцы часто домашний телефон сразу подключают именно СИП. Аппарат, чтобы использовать какие-то линии связи, если им нужны. Сейчас операторы связи аналоговую линию редко когда проводят, вот практически не проводят. Все подключается по IP. Поэтому вот тут удобно даже тем, что можно домашний телефон использовать как приемное устройство для домофона, не, не вешать дополнительную трубку, если этого не нужно. Ну а если хотите, то, как говорил Илья, там уже варианты есть Панели, с видео, телефон. Конечно, здесь не поспоришь. Ну и решение для частного сектора, то, что мы называем, ну, понятное дело, что в такой же схеме в каком-то отдельно стоящем здании могут находиться и коммерческие организации, условный магазин или шиномонтаж. В принципе, принципы могут быть похожи. Здесь мы на вход, особенно если это какое-то элитное жилье или какая-то организация хай-класса, которая требуется произвести впечатление, рекомендуем ставить домофоны нашего швейцарского производителя Миста. Они, конечно, подороже, но выглядит действительно изящно. изящно да, и красиво. Ну и также вот на этой схеме, как видите на картинке, предполагается использование того же оборудования, о котором, в принципе, мы говорили выше, и видеонаблюдение, дек трубки для персонала или для просто жильцов этого дома, SIP-телефоны от Елинг, e IP-адрес от Ястар, e ну и, конечно, не забываем про коммутаторы от если Дмитрий хочет что-то здесь рассказать подробнее, мне кажется, все понятно. Тогда мы пойдем дальше и расскажем про решения для отелей. Мы часто подробно и много про эту тему говорим, выносим в отдельную презентацию. Но здесь небольшой краткий обзор. Во-первых, отели требуют специализированных телефонов, которые и по своему внешнему виду, и по возможностям кастомизации, и по функционалу отличаются от обычных 7 телефонов. Вот, например, так выглядит модель с экраном, фанера H5, но мы предлагаем, подержу, чтобы... мы предлагаем разные модели для разного уровня гостиниц, то есть бюджетные, средние и более дорогие. Ну вот интересная особенность, что у всех этих телефонов есть USB-порт для зарядки телефона, что действительно для поставщиков гостиниц бывает важно. Вот, говоря про возможности кастомизации, это одна из действительно важных аспектов для гостиниц. Что лицевые панели можно заменить, написать там конкретную информацию про конкретную гостиницу, на каждой панели написать номер, в котором конкретно находится этот телефон, что удобно и приятно для постояльцев. Вот на модели с экраном, конечно, там кастомизация происходит через веб-интерфейс, там физически никакие панели заменять не нужно. Вот здесь мы придумали отель «Айпематика», но на этом месте может быть логотип и название любого другого отеля вашего а, заказчика. Бренд «Айпематика», вот таким брендом мы тоже поставляем трубки а, и сим телефоны в Россию. Вот а, универсальные трубки, которые используются на самом деле много где, и в коммерческих организациях, в поликлиниках, в больницах. А, но основное, пожалуй, их применение – это ванные комнаты в отелях где нужно поставить отдельные трубки с функцией экстренного вызова в ванной комнаты, вот, пожалуйста, и они есть двух цветов, белые и черные. И отдельно необходимо сказать про Wi-Fi SIP-телефоны, также под брендом IP-MATIC. Они, соответственно, могут работать через Wi-Fi-сеть, которую вы также можете организовать на нашем оборудовании, кстати, почитайте, у нас на сайте на этой неделе вышла большая статья про организацию Wi-Fi-сетей а, при использовании коммуникационной платформы TCE с основе сетей. у нас есть на YouTube запись вебинара по построению Wi-Fi-сетей, конечно, конечно работала без разрыва. Если нужны будут ссылки, да, обращайтесь, мы всегда рады поделиться информацией. А, эта модель также кастомизуется по требованию отеля, но ну, здесь интересно, что... Если это требуется, у нас был тоже такой проект, а модель сама может работать как а, точка доступа Wi-Fi. То есть не нужно будет в номере ставить отдельную точку доступа, это может делать, например, вот этот телефон. Ну, конечно, в таком случае он подключается по, по, по кабелю. А, про гигасет. Дмитрий уже говорил, действительно, в отелях эти трубки находят свое применение, сотрудники постоянно перемещаются, территория большая. Защищенные трубки здесь также важны, их можно уронить в воду, просто на пол, горничные охранники должны им пользоваться. И, кстати, в этой трубке есть фонарик, что тоже, как часто говорят в отелях, важно, например, для горничных и клинингового персонала. В основе сети в отелях мы рекомендуем коммуникационную платформу 3CX. И здесь немаловажный аспект – это наличие модуля интеграции с всеми популярными мировыми ПМС платформами Property Management System это специализированная CRM-системы, системы для управления отелями, такие как Fidelia, Opera и еще несколько известных производителей зарубежных и отечественных. А этот модуль в 3CX бесплатен, уже включен в функционал, так что любая гостиница может попробовать, потестировать и с успехом использовать 3CX в Своей, на своем объекте и для сотрудников, и для постояльцев. Здесь, кстати, интересная возможность для гостиницы она важна сэкономить, используя 3CX, потому что 3CX лицензирование идет по количеству одновременных вызовов, а не при, по количеству абонентов. То есть если в гостинице, ну, например, 500 номеров, нам не нужно платить за 500 абонентов. Постояльцы обычно по телефону говорят мало, и на 500 номеров – в которых могут жить люди, одновременных вызовов может хватить, ну, например, даже 32, действительно. И это позволяет сильно сэкономить бюджеты также в таком случае. Вот схема типового отеля. Мы, конечно, сейчас не будем подробно рассматривать каждый прямоугольник на этом слайде. Вы все презентации получите. Но, ну, поверьте, не один час мы потратили на то, чтобы эту схему согласовать и все продумать. Да, здесь, наверное, самый интересный вывод получается вот на этом слайде. Мы посчитали, что для конечного заказчика средняя стоимость полностью коммуникационного проекта организации сети в гостинице на 50 номеров среднего класса, учитывая домофонию и сотрудников, и, собственно, покупку ТСИХ, обходится в 15 тысяч долларов. Но, соответственно, вы, как наши партнеры, здесь тоже можете неплохо заработать. Другой типовой проект более простой – IT-сеть хостела, где уже меньше требований, меньше оборудования, меньше обязательных требований для объекта. Здесь мы укладываемся в 2200 долларов в ценах собственно, заказчика для полностью организации сетей и с видеонаблюдением, и с видеорегистрацией, не забудем о сотрудниках, чтобы все, вся эта инфраструктура идеально работала в, в хостеле. Еще один пример, схема для ресторана. Вот, Самое, что ни на есть, коммерческая недвижимость, которой надо зарабатывать, удовлетворять потребности постояльцев. Посетители, простите, здесь много своих аспектов. Также здесь мы рекомендуем использовать трубки от GIGASET для сотрудников, которые перемещаются, распорядителей в зале, администраторов. Ну и вот выходит, что полностью обеспечить сеть Среднего ресторана где-то 3500 долларов. Самое главное, в эти деньги включен бесшовный Wi-Fi да. на территории на площади ресторана. Действительно, в ресторанах это очень важно, там немножко смещаются акценты, там важен Wi-Fi для всех посетителей, важно видеонаблюдение во всех зонах, ну, конечно, кроме там раздевалок, условно говоря. А телефонная связь уже не настолько критично важна, но все равно в рестораны тоже звонят, как минимум, чтобы забронировать столик, узнать, будет ли сегодня какая-то трансляция спортивная или еще по каким-то причинам. Вот, наверное, на этой позитивной ноте мы потихоньку будем заканчивать. Постарались охватить разные аспекты коммерческой недвижимости. Конечно, все и сразу охватить очень трудно, но надеюсь, что за эти 40 минут мы смогли какую-то полезную информацию вам дать. Может быть, у вас будут вопросы, если что, пишите в чате. Вопрос, я к нему хотел вернуться. Вопрос был про Вайтек. Вопрос был совершенно правильный. Спасибо, что вы его задали. Я, к сожалению, ошибся. И там действительно речь шла про точки доступа компании Т Вайтек э, предоставляет коммутаторы. В данном случае, вот эти вот точки доступа. Сейчас я указочка покажу. Вот эти вот точки доступа и контроллер, который управляет этими точками доступа, это вендор T я оговорился. Спасибо вам, что заметили. Вся информация есть на нашем сайте. Но если что-то нужно, обращайтесь. Ну и кстати, если хотите презентацию в формате PDF, вы ее прямо сейчас можете скачать из раздела Документы, вот непосредственно в интерфейсе платформы, на котором мы проводим вебинар. Но в рассылках вы тоже ее получите. Так что там всегда у вас будет запись. Не будете посмотреть. Мне кажется, надо прощаться. Спасибо, что пришли, что уделили время. Если будут вопросы, вдруг что-то вспомните, можно будет под записью на YouTube этот вопрос озвучить. Наш отдел Максинга отслеживает появление таких вопросов и мы уже будет отвечать на интересующие вас вопросы. Да. Отдельный привет тем, кто смотрел нас на Фейсбуке. Всем всего доброго. Хорошего дня.